Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Это немного не в попад видео получается у нас, оно немного не тогда вышло, когда оно должно было выйти. Но я все-таки решил записать это историческое сражение. Вы сразу, наверное, поняли по названию, если кто не понял. Я записывал дав давно историческое сражение, битва при Калагое. Есть такая, такой интересный факт в втором Сёгуне, обычным оригинальным, что когда человек предзаказывал эту игру, когда она еще не вышла, он получал в бонус еще battle pack В этот battle pack входила одна историческая битва, это битва при Кавагое. Так вот, я эту игру не предзаказывал в свое время, я ее купил уже на скидке Steam, это наверное уже было спустя там два года после того, как она вышла или год, и соответственно я эту битву не получил. Я Спустя какое-то время начал заниматься каналом, соответственно, да, снимать видео. И дошло до, исторического, до исторических сражений у меня дело. Первое историческое сражение стоит в очереди, конечно же, битвы при Кавагое. Я эту битву не мог записать, потому что у меня просто ее не было. Поэтому у меня вставало два варианта на тот момент, какие я мог бы сделать. Это либо взять и сыграть эту битву на пиратке, а, либо я мог бы еще модом каким-то сыграть, потому что есть модифицированные карты, которые вроде как изображают битву при Калагое. Ну и также я мог просто что-то придумать, вообще какое-то обычное сражение. Я придумал полную хрень, если вы найдете видео, это у меня есть на, на канале, историческая битва при Калагое. Это полная фигня. Конечно же, сразу же в Ютубе появились люди, которые сняли эту битву при Кавагое, Ну, не сразу же, конечно, спустя некоторое время, там малоизвестные ютуберы снимали вот именно битву при Кавагое. Ну, естественно, они снимали на пиратки, потому что <laughs> сразу палится, что это пиратка. А, люди снимали на пиратки, соответственно, они типа говорили, вот, смотрите, я снял битву при Кавагое. У этого Венома нету никакой биты при Кавагое. <laughs> В таком роде. Так что я решил исправить подобные пропуск, подобную ошибку, недостаток моего, моей исторической битвы при Кавагое. Я тоже скачал пиратку. На то я имею полное право, потому что я человек, который снимал уже много видео по Сгуну II, который купил оригинальный второй Сегун. Конечно, я не предзаказывал, конечно, я не э, настолько оудфак Сегуна II, чтобы прям предзаказать ее было, чтобы прям надеялся, так сказать, на отличные. Отличное графическое исполнение, там игровое исполнение. Ну, да, извините, я заплатил гораздо меньше за эту игру, чем человек, который предзаказывал. Но все-таки я считаю, я достоин битву Battle Pack получить. К тому же он вообще не продается нигде. Да, вот если кто-то спросит а почему-то не купил его. Да потому что его просто нигде нету. Даже вот несмотря на то, что уже прошло столько лет с момента выпуска второго Сёгана, несмотря на то, что существует уже множество людей, которые просто не могут купить никак Deluxe Edition, да, который там еще Battle Pack включается. Батлпак вообще не существует, в принципе, вот сейчас в цифровой копии, да, оригинальной, так сказать, лицензионной, его просто не существует. Так что я просто вынужден скачивать пиратскую версию. Ну ладно, что ж, давайте-ка заканчиваем разглагольствовать. Вот у нас битва при Кавагое, я очень рад, что я смогу сыграть в нее. Я в нее не играл, но, однако, я видел, как она выглядит, и мне она очень понравилась, поэтому я очень хотел ее сыграть. Поэтому, как выходит, у нас это внеочередное историческое сражение во втором Сёгуне оригинальном. Если кто не знает, у меня все исторические сражения пройдены, вы можете найти на моем канале. А также видео по второму но за кацу там тоже есть исторические сражения, я тоже их прошел. Причем, если кто-то спросит, где я скачал эту версию пиратскую, я оставлю специально ссылку в описании. Потому что, ну, я думаю, многие бы хотели сыграть именно в эту битву. Так, ну что ж, давайте прочитаем описание. Битва, в битве при Кавагое 1545 года имела место, успешно ночная контратака, приведенная войском Ходзио против возрождающих э, войск дома Уэсуги. Военачальник Ходзио приказал самураям снять тяжелые доспехи и за, запретить брать трофеи, вражеские головы. И поэтому войско Ходзио одержало победу, так как действовал скрытно и стремительно. Максимальный уровень сложности и начинаем. Да, довольно странно, что разработчики не решили сделать как отдельный DLS, Battle Pack этот, потому что я думаю, были бы все-таки желающие его купить ради даже одного исторического сражения, почему бы и нет, потому что раз уж вы за предзаказ давали это как бонусом, почему бы этот бонус потом бы и не продавать, потому что... Ну вот, как я, например, я бы с удовольствием купил, хоть там за цену в 150, хоть в 200 даже, возможно, рублей бы я бы тоже заплатил. На скидках там бы цена падала бы до да, 100 рублей, я бы покупал бы. Потому что мне очень интересно исторические сражения, которые делают разработчики Total War. Периодически они, соответственно, в новых частях появляются, и это очень интересно, мне это очень нравится. Ну, давайте начинаем. 1545 год. Армия Томасады Огигаяцу, посланника Уэсуги, полностью окружила нашу крепость Ходзио. Нас гораздо меньше, но надежды еще есть. Говорят, сюда движется армия Ходзио, которая может прорвать осаду. Кроме того, противники, видимо, столь уверены в победе, что даже не выставили должного караула. Необходимо продержаться до подхода подкрепления. И наши братья нанесут смертельный удар осаждающей армии. Ужайтесь, братья. Победа уже на горизонте. Прекрасно. Ну давайте, конечно, поставим паузу, раз уж нам дают такую возможность. И посмотрим на состав вражеских войск. Так, получается у нас тут несколько есть направлений нап... нападения врага. При этом... Стылу к нам повернут только военачальник. Скорее всего, здесь еще спрятана какая-то небольшая армия. Что интересно по поводу нашей крепости. Крепость у нас многоярусная. Причем она необычная. Она выглядит совершенно по-другому, как многие замки во втором оригинальном Сёгуне. Поэтому стоит на это обращать внимание. Например, верхний ярус самый... Этой крепости он очень большой, то есть по сравнению с другими крепостями, ну, в принципе, хотя нет, нет, не настолько он огромен. Просто мне кажется, да, вот, вот именно внешний ярус, он мне кажется довольно большим, и скорее всего так оно и есть, да, он гораздо больше, шире, чем все остальные крепости. Причем здесь так много ярусов, причем вот здесь есть, например, ярус такой очень интересненький, Тут, видимо, неплохо можно держать оборону потом, когда враг будет к нам залазить. Ну что, давайте посмотрим, где будут какие направления нападения врага. Получается, слева, с левого фланга на нас идет нападать сигару с луками очень много, потом самураев с катанами, сигару с луками, еще очень много самураев с катанами. Так, и есть тут вот кавалерия военачальников, еще и всадники с катанами. А что у нас за состав войск? У нас очень много лучников, просто дофига лучников. При этом у нас есть еще самураи с яри и совсем небольшое количество самураев с катанами. Так, справа фланга на нас будет нападать, соответственно, тоже примерно такой же состав войск. Тоже самураи с катанами, тоже лучники и тоже кавалерия. Спереди по фронту на нас будет вести нападение ну, в точности такая же армия. Причем, правда, интересно э, кое-что подметить. Это получается войска различных армий. Ну, то есть вообще как бы, разные это армии совершенно все. Например, у нас в тылу идет в атаку Харроудзи Осикага. Это по сути Сегунские войска, самого настоящего Сегуна. Слева на нас идут в атаку войска. Я уже не помню, как этот дом зовут, к сожалению. Справа от нас э, тоже я не припомню. Но это насколько... Нет, хотя я точно не скажу. К сожалению. Ну, то Масада Агигаяцу нам сказали, да? Ну, а по фронту на нас идет Уэсуги, Это точно можно с уверенностью мне сказать, потому что это я сам помню. Ну, значит, наверное, по фамилии можно ориентироваться дом, да? Гигаяцу, значит, это... А у нас с левого фланга идет в атаку Имагава. Да, то есть это... Да, правильно-правильно. Получается, по фамилии, да, или по второму имени этих военачальников можно с уверенностью сказать название самого дома. Так, ну что, войска мои, в принципе, установлены. Надо еще кое-кого разместить, это разве что лучников остается. Лучников, наверное, лучше тогда... Нет, растягивать нет смысла. Это не Сегунд закат самураев, где это имеет смысл, потому что стрелки у нас стреляют там э, из оружия, и, соответственно, они стреляют в, по прямой траектории, а лучники стреляют навесом в основном. Ну, конечно, здесь они могут стрелять, в принципе, по прямой, но они могут и по навесам, чтобы можно было перестрелять через головы своих союзников так размещаем лучников я думаю что лучше их поставить на стены смысла их нахождения перед стеной нету размещаем на стенах так тут тоже мы давайте ка размещаем их на стенах и могал мы будем встречать надо как-то сейчас так расположить чтобы они получается стреляли а, по широкому фронту и при этом не было бы большого там излишка войск где-то И не было бы недостатка На каком-то из фронтов Ой, простите Причем, я так понимаю, как только мы Как только, точнее, враг подойдет К нашим стенам, нужно будет взять, отойти Отступить Куда мы можем отступить? Мы можем отступить на этот ярус А потом отступить, соответственно, на самый верхний Так, причем, причем? У меня на самом верхнем ярусе Особо никого нет, только военачальник у нас находится Угу ну, а вот на этих ярусах тут есть, в принципе, даже какие-то войска. Я думаю, что вот этих самураев с Яре мы на некоторое время здесь оставим. Потому что, ну, конечно, можно было бы их отвести с самого, с самого начала назад. Но я боюсь, что если они уйдут назад далеко, то наши лучники окажутся в большой, скажем так, большой проблеме. Им нужно будет как-то убегать, и поэтому копейщики могут, в принципе, затормозить врага. Хотя такого не должно произойти. Я должен нормально отступить, вовремя, без каких-либо потерь. Причем, смотрите, давайте-ка подумаем пути отступления. Здесь, я думаю, вот эта половина войск отступит, конечно же, вот на этот, на верхний ярус. А вот эта вот половина войск может отступить вот на этот ярус, потому что здесь у нас прям импровизированная такая... Оборонительная точка со всех сторон, как мы видим, стены, причем точка довольно узкая. Можно будет запихнуть сюда лучников, они будут обстреливать врага, которые будут залазить сюда. Причем здесь тоже мы видим очень хорошая точку, где можно обороняться. Так что при отступлении данных солдат, я думаю, можно будет их сюда завести, чтобы они тоже могли обороняться. Хотя, наверное, как обычно... Как обычно... Замки в Сегуне-Втором, они славятся тем, что пока вы не заведете все войска на верхний ярус, они имеют возможность отступить. То есть они прям бегут просто сквозь врага, сдаются, и они тут же их режут. Поэтому я теряю просто огромное количество солдат, ну, практически без боя. Такого допускать нельзя. Так что надо будет как-то очень-очень тонко все это отыгрывать. Причем у нас, как мы видим, показывается, якобы придут подкрепления с этой стороны, пока их нету. Значит, они придут с минут на минуту. Ну, давайте, значит, держаться. Стоило бы выставить лучники в, в ограждение, они никогда не дадут приблизиться. Никогда не дадут приблизиться, интересно было сказано. Это как они не дадут приблизиться? То есть вы считаете, что если лучники будут стоять на стенах, то это стопроцентная имба? Ну, я с этим бы поспорил. Это наверняка полная ложь. Так, ну что ж, вражеские войска бегут на нас. Правда, пока бегут, я так понимаю, только у Исуги. Куда это они бегут, я не знаю. Видимо, на свою смерть. Эти сволочи хотят помереть смертью храбрых. Ну, давайте-ка им поможем это сделать. А, кстати, нельзя здесь огненные стрелы для башен форта. Фар поэтому придется только лучниками отыгрывать здесь. Импровизировано. Включаем, давайте-ка, огненные стрелы. Включаем здесь тоже огненные стрелы. Так, вы тоже давайте вести огонь уже стрелами. О, Исуги прямо сейчас подойдет к нам, поэтому надо срочно, срочно их отражать атаку. Причем, знаете что, может быть и вправду стоит подраться именно на этом ярусе. У меня почему-то такое подозрение, почему бы и нет. Проблема в том, правда, что нас тут обстреливают вражеские лучники. У него там тоже же их очень много было. Так что надо разомкнуть строй и ждать подкрепления. Так, со всех сторон враг начинает нападать. Давайте-ка включать огненные стрелы по всем фронтам. И Магава пока медлит, поэтому у нас есть шанс взять отступить всей армии. Давайте-ка отступаем всей армии. А, здесь лучники сейчас будут мои атакованы. Отступаем. Эти лучники могут пока что сражаться. Так, вы тоже отходите. Отходите все на верхний ярус. Отступайте сюда. Мы сейчас здесь будем обороняться. Так, начинаем вести огонь уже по другим фронтам. Я смотрю, враг подступает все ближе и ближе. Мы отступаем, и, в принципе, отступление у нас удается. Хотя нет, к сожалению, тут вот враг подходит, и надо сейчас как-то отражать его нападение. Давайте-ка, атакуйте их. Вы отступаете, вы отступаете, продолжайте. Сейчас задержат мои самураи пока что с врага. И вы отходите внутрь крепости. Что-то еще что нам остается-то. Здесь у нас все очень, я смотрю, выгодно. Лучники хорошо обстреливают. У непонятно, что делают вообще. Они какие-то непонятные действия. Так, здесь лучники у нас отыгрываете. Давайте, продолжайте. Тут тоже отыгрываете, тут тоже отыгрываете. Я смотрю, у нас тут больше нет никаких войск, поэтому пора отходить. Самураи с Яри очень хорошо задерживают самураев с катанами, как мы видим. И у нас хватает времени даже отступить в крепость. Возможно, даже сейчас сможем их обстрелять отсюда. То есть помочь, помочь нашим самураям с Яри. И Магао подходит. И Магао уже совсем близко. Надо отходить всеми вообще войсками назад. Хотя тут, кстати, можно было бы, наверное, да. Тут можно немножко с ними повоевать, в принципе. Давайте-ка это и сделаем. Так, здесь у меня, к сожалению, видим, что потери очень большие у самураев, хотя пускай они остаются, хотя нет, нет, нет, нет, отходите назад, уже там поднимается совсем недалеко от вас, вам надо отступать. Так, мои самураи, кстати, с яри, как мы видим, очень неплохо сражаются, тут уже начинается обстрел моими самураями-случниками, и, короче, мы там держимся прям превосходно. Тут что-то какая-то началась, я смотрю, толп, толпень, давайте-ка отходить, толкучка, толпень, отступайте. Вы тоже отступайте. А, так, ой-ой-ой-ой, а тут у нас, кстати, соси... Это, гости уже пришли. Соседи. <laughs> Давайте атакуйте этих гостей, надо их встречать. Лучники тут, кстати, тоже обстреливают. И враг причем лезет вот именно на, этот, на эту стену, что самое интересное, да? То есть он лезет прям целенаправленно именно сюда. Что такого там, я что-то не понимаю. Ну, ладно, мы тем временем отступаем и здесь. Здесь у меня остаются лучники, давайте-ка держитесь. У Исуги мы встретили, кстати Встретили очень хорошо И мы почти что уничтожаем еще один отряд вражеских войск Так, здесь лучники тоже обстрелят врага, я смотрю Нормально так Так-так-так-так-так, катанщики Давайте-ка сейчас будете помогать моим солдатам Вы подходите, давайте-ка на Настины, На стены все подходите Катанщики, я думаю, вам даже надо сюда забраться Точнее, ну да, слезть наоборот, забраться. Сласти туда. Кстати, тут у них командующие. Можно прям превосходно их сейчас забрать. Отличная цель. Атакуйте их. Убивайте. Так, там снизу лучники Вейсуги, но они уже ничего не сделают. Они, конечно, уже просто так стоят. Помогают лишь. Такс, такс, такс. Блин, начинаются затупы войск, потому что, конечно же, высокоуровневые замки в Согуне-Втором это просто жесть. Это... Сплошной, сплошной геморрой, сплошные проблемы, потому что войска начинают затупливать очень сильно. А тут, кстати, мои, похоже, что самураи не справляются. Ну, конечно, тут очень много вражеской конницы. Надо отдать должное, хотя они очень много нарубали за то время, пока сражались. Так, ой-ой-ой, катанщики, катанщики, давайте-ка держитесь. Так, так, так, наконец-таки мои лучники становятся настины какие-то, не все, mm. <свят> не все только избранные, которые додумались, становятся настины, мы помогаем здесь лучникам. здесь вообще какая-то байда, смотрите, там сколько их войск, так, так, так, они, кстати, взбираются уже на верхний ярус, нужно это иметь в виду. давайте-ка, самураи, тоже идите в атаку, помогайте, мы можем включить пока воду шли, не хотя зря это сделал, так, продолжаем бой. Катальщики у нас сейчас должны на стены стать, потому что... Ну, наконец-то не стали, потому что их обстреливают. Снизу там вражеская армия собралась. Нам надо как-то отражать их нападение. Ну, тут у нас катальщики держатся. Здесь у меня какая-то просто феерический бред, когда творят мои копейщики. Там, к сожалению, копеечки погибают, но мы уже уничтожили командующих, уничтожили кавалерию. Хотя от этой кавалерии на самом деле был бы небольшой толк. Мне лучше надо было бы уметь, убить именно командующих. К сожалению, что-то, видимо, командующих мы добить не смогли. Потому что тут один командующий с одним человеком бегает. Садники с катанами здесь еще гоняются. Ну, короче, там очень много проблем. Подводим давайте-ка командующего нашего сюда. Потому что здесь, видим, да, тоже очень много проблем. Враг начинает нападать. Начинаются какие-то жесткие обстрелы меня. А, так, лучники. Блин, лучники еще пока не готовы воевать. Но тут самое главное, что мы видим... Очень устали копейщики. Нет, это не то, что я хотел видеть. Но драка продолжается, драка продолжается, командующие. Драка, включая боевую решимость, начиная рубать врага. Потому что это такой скилл специально, который добавляет боевой дух. При этом он еще и сейчас сам начинает драться. Подходи, помогай своим воинам. Ну, хоть куда иди, на самом деле, без разницы. Ты везде нужен сейчас. Со всех сторон обступили наш вот этот именно... Пункт боевой, скажем так. Здесь мои катанщики просто так отвлекать внимание. Начинаем обстреливать с помощью еще раз огненных стрел. Еще раз появляется возможность обстрела. Снизу вражеские войска, как мы видим, начинают постепенно таять. Таять, причем с большой скоростью. Мой командующий же. А, он, оказывается, не воевать собрался, он собрался просто обороняться. Ясно, я не знал, кстати, что на самом деле это дает возможность. Обороняться, мне казалось, что именно атаковать. Так, ну ладно. Лучники, помогайте здесь. Я смотрю, тут очень большие проблемы. Очень много катанщиков лезет именно вот поэтому э, По этой стене. По этой стороне. Нужно здесь начинать обстрел. Нужно начинать обстрел где-нибудь. Вот здесь. Где-нибудь обстреливать, наконец. Давайте, вы тоже обстреливать врага. Давайте, огонь, огонь, огонь, огонь. Так, вражеская армия здесь разбита. Здесь еще много врага. Я смотрю, а сигару всяких с Но, как видим, наша, в принципе, рукопашная армия вполне справляется со своей задачей. Я думаю, даже мы сможем победить, если все пойдет как по плану. Как по маслу. Потому что, видите, лучники очень много настреливают здесь. Они, по сути, решают львиную долю моих проблем. Но вот сейчас, правда, здесь враг уже уже залазит по-любому, потому что ну, не получается нас отбиться. Их слишком много, их просто дофига, и они начинают опадать на моего командующего уже. Командующему грозит опасность. Давай-ка, дер... держись, парень, держись. Держаться до последнего, мочить врага, всех убить. Так, здесь у меня лучники, кстати, проставляют уже, потому что у тебя кавалеристов, кого могли они застрелили. Так, здесь мы тоже закончили. Давайте-ка сласти вниз. Прибыло нам долгожданное подкрепление. Отлично, отлично. Сколько там у нас войск-то интересно? Прибывает подкрепление. Давайте-ка все в атаку, все драться до последнего, за своего командующего, за своего даймё. Продолжается драка. Давайте-ка я включаю баф. Отходим командующим, потому что видим, что ему очень сильно достается от врага. Герои с катанами тут подступили к нам. Вот это да. Так, а что за подкрепление? Что это такое? Это какие-то кавалеристы. Причем их совсем немного, я хочу сказать. Да, численность их невелика. Это точно. Но тем временем тут мы можем тоже повоевать немножко. Давайте-ка все в атаку. В атаку враг отступает. Враг бежит. Победа, похоже, что за нами. Ну, наконец-то. Да, я понял, что нам прибыло долгожданное подкрепление. Ну, я хочу закрыть это, пожалуйста. А то эта надпись меня немного нервирует. Остались только войска и Магавы. Похоже, что его союзники отступили словно трусы последние. Давайте-ка уничтожим их. Да я понял, что подкрепление подошло. Нафиг мне об этом снова говорить. Я не слепой. Атакуем его войска. Тут командующие. Дзетика и Магава. Убивайте его быстрее. Мочите его, этого убытка. Нечего было приходить в наши земли. Но это чистая победа. Наши, в принципе, подкрепления даже не потребовались. Они только как моральный, э, моральный боевой дух наш повысили, наверное, и вражеский, наоборот, по понизили. Просто до пола. Убивайте всех. Отлично, это победа. Это победа. Давайте-ка захватим сейчас еще главную башню, потому что нас обстреливают. Ну и все, в принципе, можно здесь просто дождаться, пока мои подкрепления... А, ну окей, они не собираются никого атаковать, они просто встали и стоят теперь смотрят. Ну ладно, в таком случае это окончание этой битвы, первого победа, ну а что же поделать? Тут просто было очень жестоко все. Господин, победа. Враг разбит. У Исуги получил по заслугам. Это победа. Победа нашего дайме. Ну и, в общем-то, вот. эта битва при Калагое. Да. Ну, в принципе, ничего было интересного. Я считаю, что довольно неплохо. Причем здесь видно, что, да, они по какому-то скрипту войска врага перемещались. Не по... Просто какой-то траектории какая будет более удобная. 1488 488 да. А, Траектория, которая была уже заранее продумана. Потери у врага получается почти что в 4 раза больше. Их очень много. Мы же выдержали и сможем контрнаступление устроить. Ну а я, наверное, буду с вами прощаться, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, наконец-то я смог, как сказать, восстановить, восторжествовала справедливости, я смог сыграть эту битву по-нормальному. И если вы хотите скачать эту битву, хотите в нее сыграть, то в описании обязательно я оставил ссылку, переходите по ней и скачивайте полную версию Сёгун 2, потому что по-другому, к сожалению, никак в нее не сыграть. Просто потому что нету отдельного файла, ну я, по крайней мере, не нашел отдельного файла этого сражения, вам надо обязательно качать полный Сёгун 2. Ну а я буду с вами прощаться, надеюсь вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, всем пока, удачи!